Здравствуйте, дорогие наши зрители. Зимние праздники в самом разгаре, поэтому буду краток. Год был интересным. Многие, наверное, кто-то возмутится этим утверждением, ибо эпидемия COVID, унесшая многие жизни, кто-то получил резиновую пулю, кто-то и не резиновую, кто-то встретит и, возможно, проведет этот год в тюрьме. Однако же, мне кажется, что многие из нас в глубине души мечтали о том, чтобы пресловутый крот истории наконец как-то, хоть как-то сдвинулся и начал хоть немножко рыть. А сдвигается он обычно как-то так. И вот, когда эта скотина сдвинулась и начала рыть, и вокруг началась вся эта безумная свистопляска, стрельба, эти эмоциональные качели, когда вечером кажется, что режиму конец и побеждает оппозиция, утром кажется, что наоборот крышка оппозиции побеждает режим. Вы не представляете, дорогие наши зрители, насколько для нас важны были ваши лайки, репосты и комментарии. Насколько они помогали сохранять голову и бодрость духа. Насколько ваши лайки, репосты и комментарии по -по помогали буквально не поехать кукушкой в этой непростой и сложной ситуации. Мы не всегда отвечаем на ваши комменты. Но поверьте, они всегда для нас очень важны и ценны. Они нам строить и жить помогают. Например, я не думал, что ролики о белорусской политике «Что там у себя броу» Вообще кому-то будут сильно интересны. Хотелось высказаться, заявить позицию и обратить внимание на какие-то моменты, которые, как мне казалось, все упускают. И тут ба, до нас таких оказывается сильно больше, чем я думал. И поверьте, стало сразу легче и веселее. Видимо, придется продолжать. Тем более, что Новый год обещает быть не менее интересным, чем предыдущий. Нас ждет удивительный цирк с белорусским народным собранием. Глава КГБ Тертель ворожил на горячую весну. Э, серый пухлый кардинал штаба Тихановской Франк Вечерка тоже говорил о горячей весне. Наша власть власти оппозиции не так часто сходятся во мнениях. И если они сходятся во мнениях, то мне кажется, к этому надо относиться серьезно. Но, разумеется, мы будем продолжать не только о белорусской политике. Мы будем продолжать делать ролики про, про марксизм, мы будем продолжать делать ролики про перестройку и будем продолжать общаться со всякими интересными ребятами. Кстати говоря, с интересными ребятами у нас на Новый год большие планы. В общем, мы будем держать руку на пульсе, я надеюсь, что вы будете оставаться с нами. И не забывайте про лайки, репосты, комменты и даже донаты. Потому что в мире капитала это лучший способ поздравить нас с Новым годом. А мы от всего своего творческого коллектива желаем вам хороших выходных и бодрости духа в новом, скорее всего, не менее интересном году. С праздником!